И всем привет, с вами Дакан, и сегодня я научу вас прикольному вагу в игре Battlefield 3 за класс инженер. Берем ово робота и дислоцируемся. Выбираем его, ставим, залезаем, короче, в него, и во время выхода из него жмем на клавишу, на которую у вас выбрано оружие. Но у меня это клавиша 1. И вот, как видите, у меня стало место от такого большого крестика, такая маленькая точка. Вот все нормально стреляет. Ну, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.